Всем привет! На связи Международная ассоциация независимых инвесторов. Прошел порядка месяца, может чуть больше, после того как Сенат одобрил инвестиции в 1 триллион долларов в, инфраструкту в развитие инфраструктуры, инфраструктурных проектов в Америке. Тип а Рэнкс, аналитическое агентство, подготовило вот такой небольшой отчет по компаниям, которые от этого могут выиграть. Ну, и стало интересно, конечно, что это за компании и действительно ли они там будут выигрывать, давайте разберемся. Что это за компания, коротенько пробежимся и почему они попали в этот список. Если вам необходимо сформировать портфель, то проходите по ссылке и узнайте условия. Компания DE, Джон Deere, ведущий производитель сельхозтехники, тракторов, различных механизмов, которые помогают ей сеять убирать урожай. Компания за последний период, за последний квартал увеличила прибыль на 107%. Огромный скачок для такой гигантской компании. Это, это плюс. Ну и аналитики опять же видят рост стоимости акций до 4.7. Сейчас 360, по-моему, как-то Так. Компания Plug Power, компания из компаний, которая разрабатывает альтернативные источники питания, здесь через водородные системы. Несмотря на то, что Plug увеличили продажи на 83%, они все равно в минусе. Ожидали минус поменьше, но все-таки компания не оправдала надежды. Видимо, много уходит на разработки. Вот. И компания такой стартап, поэтому здесь я думаю, что ждать э, прибыли достаточно долго. Так, ну, а аналитики видят на уровне 41 доллара. Пока цифры запомним, посмотрим потом, что за… сейчас какие... какая стоимость акции. Так, компания Union Pacific, компания железнодорожная, в распоряжении 32 тысячи миль железных дорог. Вообще, э, насколько помню, 290 тысяч миль железных дорог в Америке. Это примерно… компания владеет, значит, 10%. Ну, солидно. За последний период, за второй квартал, вот здесь написано, компания увеличила продажу на 30%. И это очень хороший результат. Так, и стоимость аналитики видят на уровне 248 долларов. Так, и четвертая компания, Icom Technology, ACM. Эта компания увеличила за последний период свои продажи на 7 процентов небольшое увеличение ну так скажем слабое и компания занимается разработкой проектов то есть она ничего не производит если относительно предыдущей компании эта компания разрабатывает проекты 90 процентов прибыли как раз идет с проектов с проектной деятельности вот. Ну, естественно, чуть подробнее узнать об этой А, вот, и 79 долларов на этом уровне аналитики видят стоимость акции этой компании в будущем. Так, ну и, конечно, все компании вбил в таблицу, чтобы посмотреть, насколько интересны они в принципе. Ну, честно говоря, сразу компания Plug это... Дальние очень перспективы, потому как водородные двигатели еще даже и прототипов, насколько я понимаю, нет таких, чтобы увидеть, насколько они интересны и хороши. И производство очень дорогое. На самом деле даже электрические электрокары пока еще не набрали полную мощь. Так что это перспектива где-то еще за горами. Поэтому здесь, в принципе, я думаю, что пока обращать внимание... На эту компанию можно с очень далекими перспективами. Ну и цифры, в принципе, об этом говорят. Ну вот рентабельность, да. Если смотреть на эти цифры, они слишком велики. И ну, поскольку, поскольку компании нет еще прибыли, я бы, наверное, ограничился, может быть, какими-то ну, венчурными инвестициями, скажем, там меньше 1% депозита. Так, компания. Джон Дир. Вот здесь, честно говоря, мне цифры очень понравились. Несмотря на то, что закредитовано здесь выше, чем того требует фундаментально надежная компания, но сильный бренд, он как раз может себе позволять диктовать условия, работать в отсрочку платежа и быть несколько сильнее закредитованными, чем, скажем, какие-то развивающиеся компании. Джон вот, Дир как раз из этих компаний. Сильные здесь проценты и вот рентабельность 21%. Это очень высокий показатель именно для индустрии, потому что по индустрии... Порядка 6,8% средний, а здесь 21%. И причем этот процент сейчас уже э, еще вырос. Вот, Поэтому вот эта компания John Deere мне кажется перспективной. 363 доллара, а 408, по-моему, аналитики прогнозируют. То есть здесь неплохой рост. Так, Компания UNP несколько несколько перекуплено, то есть дороговато для себя что говорит вот эти вот два показателя которые разнятся один зеленый другой красный это как раз говорит что есть некая перекупленность есть некоторые трудности у компании с оплатой текущих обязательств но в принципе они справляются но в общем то так, как говорится на тоненького но остальные цифры остальные цифры говорят о том что эта компания э, уверенно держится на плаву и уверен что она как раз от этих инфраструктурных э, вливаний должна выиграть э, что в общем я бы не сказал по компании ACM. Э, цифры в основном красные, э, рентабельность в минусе и Насколько она выиграет от различных выливаний в инфраструктурные проекты, сказать на самом деле сложно. Ну и еще есть некая перекупленность по ПИ, показателю этой компании. Ну вот на нее я бы, наверное, не стал обращать внимания. А вот эти две компании, как вариант, в лист наблюдения можно поместить. так Ну и по графику... В принципе, здесь, тоже, вот наверное, больше железнодорожная компания. Вот здесь нужно подождать, посмотреть, докуда может опуститься стоимость акции и там же смотреть разворота. В принципе, техническому анализу мы тоже обучаем. Есть у нас целый курс. И в этом тоже можно разобраться, этому тоже можно научиться. Проходите по ссылке и узнайте больше информации. Ну что ж, вот... Из четырех компаний я бы выделил две, на которые можно обратить внимание. Какая компания вам понравилась больше, пишите в комментариях. И увидимся в следующих видео.